Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки елки. Здравствуйте. Ну вот. Давай начинать. Давай. Ну давай. Танчик. Так. Я видел этот танчик только у мультиков про танки и все. Вот такой. А, а тут всякие цвета есть. Это, мне кажется, это какая страна? Это <смех> Англия. питание типа. Ты тусал. Противотанковый танк. Танк противотанковый. Тогда а там должен был быть... Э... А как я в него могу попасть? Барабанный. А! Простый, простой танк, но имеет вот, э, подвеску. Очень простую. Так, он так вот ездит, у него вращается башня, есть пушка. Еще что он... Ой, прости. Так, что он еще может? Он умеет. У него есть подвеска. Да? Да. Давай проверим. Хотя она плохая. Но он тоже прикольный выглядит и может разворачиваться на месте. Это вообще классно. Это настоящий танк. Типа он, э, <laughs> вот это подвеска. Колеса, конечно, там. Вот и за управление он вот так вот а, управляется. Так вот. Но у него прикольное управление и, именно нет. в том, что он может разворачиваться на месте. Сейчас покажу управление. такой вот простой ой может не надо было это не знаю просто управление так ну давай дальше другие постройки моего подписчика я покажу в следующих видео на этом видео заканчивается ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока